know you've been a good friend And that's it that's thick and thin Мира, мира И сегодня мы вдвоем будем, будем делать, делать слайм. слайм. Это моя подружка Даша. И закон. Мы с ней сегодня будем делать, делать слайм. Мы уже вылили клей. Прозрачный. Прозрачный. Вот. Помешали чуть-чуть. А сейчас мы, мы будем добавлять, добавлять воду. Воду. Воду? воду. Давай еще. Клей, клей, воду. Вот воду! Клей, вот этот. Воду. Клей. Еще один клей. Клей, ну ладно, клей так клей. Еще один. А потом... потом... Вот мы уже вылили клей с блестками, сейчас будем добавлять воду. Воду чуть-чуть. Так. Немного не перелепишь. И будем еще добавлять блесток. Блесток. Фиолетовый. У нас уже есть синий клей. Клей с блёстками. Мы сейчас добавим фиолетовый. Всё! Все. Сейчас мы берем шампунь для гладинок и Доб... добавляем его. А вы можете выбрать свой цвет, свои блёсточки, а мы добавляем. Раз. Да. Мешаем. Он такой классный. Он такой бордовый. Бордовый. Фиолетовый мы еще добавили, сейчас еще надо помешать, надо долго мешать, чтобы красивый был. Ем потихоньку тетрабарат натрия. У нас уже получается, тут комочки, собираем наш слайд. Давай еще добавим. Зачем? Не сильно будет что-то маленький слайд. Какая-то сопелька плавает. Давай я помешаю, можно я помешаю, а можно я помешаю. Мы его уже классно вымешали, у нас вот уже большая сопля. Получаем. Да что, кто будет брать лесу? Я, я, я, я. Давай на счет тарелочку. Давай, давай. Суефа, суефа су е, су -е, су -е Ты бери. Не пуйся. А, он такой мягенький. С комочками. С комочками он тянется. Он, смотри, как он грудно тянется. Что-то не сильно. Ну вот. Тихонько. Сейчас мы, мы будем, будем делать, делать еще, еще один слайм из клея ПВА. И такого клея красного блёстками. Потому что тот, у вы нас... сами видели, какой у нас такой, вообще не растягивался, а, вообще такой твёрдый. Потому что мы перешли с аппаратом. Вот а сейчас Тут мы будем, будем делать новый слайм. слайм. Выливаем клей. Я добавляю блёстки. Клей блёст с блёстками. Блёст. А сейчас, сейчас мы добавим, добавим воду. воду. И еще мы будем еще добавлять вот эти фиолетовые блесточки. Чуть-чуть. Это да, точно есть. такой же рецепт, просто с другим клеем. С другим клеем. И чуть-чуть поменьше этот работор. Потому что ну, мы просто будто все. Вот такая. И Маленький, клубок и все. И блестки, все, блесточки. Еще, еще, еще. Их даже не насыпала, ты уже говоришь еще, еще, еще. Потому что ты не сыпешь. <сёк> Вс, а мы добавили блестка. Так, теперь мешаем, мешаем, мешаем. мешаем. Еще раз мешаю. Еще мы добавим мыло. Мыло. Красное. Которое пахнет розой. розами. Он тоже красный прибавит свет. Вот так. Добавлю. Крутой. Крутой. Пахнуть будет. И чтобы было красиво. Слайми. У -у -у. Вот, легкие. вот, Он такой долгой Пахнет. Роза. Розой и пахнет. Такой будет очень розовый слай. Рози. Вот так пахнет розами прям. Все, будем его снимать. Нет нету будем, не будем больше добавлять? Нет. Все. Наш сейчас мы будем добавлять тестер аппарат, натюрмие. Стоп. Все. Капельку. Совсем. Мы добавили еще одну капельку, Потому что он у нас вообще он не собирался. Ну он не собирался, просто чуть-чуть потом распадался. Ели -ели. Что-то не так. Ничего, ну, Потом руки <factnek> не запутят, Вот, вот, вот. У меня тоже что-то есть такое, но... Спасибо. Это надо комочек один комочек сделать такой. У меня уже в руках что-то отлипает. Да, у меня тоже что-то там. Просто мешай. Какой там блогер так получается. Если шарик рецепт будет в описании, кому бы нас этот рабочий слайм? Мне нравится. Он прикольный. Он, такой, он такой прикольный, он а как синий. Брос в миске такой. Он очень крутой. У меня руки уже чистые. Я их не мыла. Мне, не слайм из клея ПВА получился. А у, у меня тот, который бы первый делали. Он тут -то мне тоже драется. Какой крутой слайм. О, не надо мне сейчас порвется. Не порвется. Так, наклони. Второй слайм нас тоже. Ну, мы его сделали первым, но показываем его второй. Ну, конечно, тоже тянется, но не так, как и тот. На первом месте вот этот это розовый. Вот. Ну, когда он настоится, он становится прикольным. Он очень хорошо тянется. Ну, сейчас он не да, мы его тянется. Клей ПВА. А вот этот из прозрачного клея. Нам поднялось Позрач... вот этот... слайм. слайм. Из клея Пва, а вот это у нас сделано из просто прозрачного клея и блесток. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик и ставить лайки. раз, два, три. С вами Мира и моя подружка Гаша.